Друзья, всем привет! Хочу поговорить с вами на одну тему. Как, э, что нужно делать, чтобы преуспевать э, в сетевом маркетинге? Ну, во-первых, э, подпишитесь на мой канал, чтобы не пропустить ни одну новость. И я хочу поделиться с вами э, той информацией, которая поможет вам. Осознать, что нужно делать в сетевом маркетинге, чтобы преуспевать. Смотрите, первое самое главное, естественно, многие говорят о целях, о планировании, что нужно работать. Но самое главное, чтобы преуспевать в сетевом маркетинге, нужно самому лично проделывать много работы. Чтобы большой был бизнес, если вы пришли зарабатывать от миллиона долларов и больше, чтобы заработать, то нужно самому проделывать ту работу, которая поможет тебе увеличить твою команду. То есть это подписывать людей. Подписывать много людей в первую линию. Подписывать, подписывать, подписывать. Много людей. Только большая команда может сделать большой товарооборот. Если ты сам делаешь работу, например, продаешь много продукта, ты не разбогатеешь. Если ты подписал одного человека и помогаешь ему расти, начинаешь его тренировать, обучать, то знаешь, что твоя сеть будет делать то же самое и будет тренировать и обучать, и никто не будет подписывать. А когда ты лично показываешь пример той работы, которую ждешь от своих дистрибьюторов, тебя ждет большой успех. Ты подписываешь людей разговариваешь с людьми перебираешь людей ищешь таких как ты и твои люди делают то же самое если ты много продаешь сегодня ты продал заработал завтра ты поехал в дубай вот как мы находимся сейчас дубая здесь не продал ничего все у тебя чек ноль. если ты подписал одного дистрибьютора и тренируешь его он будет делать то же самое Подпишет одного и будет тренировать. И товарооборота не будет. Поэтому самое важное делать работу сетевика. Что должен сетевик делать? Сетевик должен разговаривать с людьми и подписывать первую широкую линию. Ваши люди будут делать то же самое. Ну и конечно же, это первое самое главное. Подписывать много людей в первую линию и передать эту информацию чтобы люди смогли дублицировать вас и делали то, что вы делаете. Люди же все умные, они делают то, что вы делаете. Они не будут делать то, что вы им говорите, они будут делать то, что вы делаете. Вы являетесь примером. И сетевой маркетинг это бизнес дубликации. Люди делают то, что вы делаете. Задумайтесь, что вы делаете в сетевом маркетинге, какие действия, ведут ли они вас к увеличению товарооборота или нет. Сетевой маркетинг. Что нужно делать? Продавать продукт и зарабатывать. Набирать в команду людей, которые будут просто клиентами, пользоваться продуктом и делать повторные закупки. И третье, набирать в команду людей, которые будут строить сеть. Эти люди, которые придут в команду, которые будут строить сеть, они будут набирать людей, которые занимаются продажами. Даже не пользуясь продукцией, купил, человеку компании продукт, продал, заработал, то есть на продажах. Люди, которые не будут продавать, они будут просто потребителями, клиентами. И набирать людей в команду, которые будут строить и сеть. Сеть из клиентов, продавцов и людей, которые строят сеть. Все, желаю вам удачи, чтобы у вас первая линия была широкая, чтобы у вас рост товарооборот и вас смогли дублицировать ваши люди и повторить ваши действия. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте, задавайте вопросы. С вами был на связи Александр Потапов из Дубая. Покажу вам красоты немного. Вот Персидский залив. Сзади меня ну, солнце засвечивает. Ну, давайте вот покажу отель, где мы живем. У нас приехала большая команда, более 50 человек. Все, мы пошли отдыхать. Всем пока-пока.